Всем привет! Для изготовления пряничной елки мне понадобятся вырубки. Здесь 6 штук разного размера. Вместо них можно использовать трафарет, сделанный из картона. Пряничное тесто может быть абсолютно любым. У меня здесь за основу взяла рецепт от медовика. Рецепт медовика оставлю под видео в описании. А также рецепт козульного теста, то есть без на нажжённым сахаре. Тесто раскатала 3-4 мм толщиной примерно, отправляю в духовку выпекаться 5-10 минут, в зависимости от размера деталей. Здесь у меня каждой детали по 2, каждого размера звезда. И при температуре 180-200 градусов. Прянички готовы. Вот такие. Больших я сделала 3 штуки. Убираю лишнюю муку. Я возьму один белок, здесь примерно 35 грамм. И сахарная пудра. Вот эта сахарная пудра мне абсолютно не нравится. Я не знаю почему она идет с крупинками сахара, не перемолотыми. Вот это самое хорошее и по граммовке, и по стоимости. Но почему-то ее уже редко продают. Либо сахарную пудру можно сделать самостоятельно. Айсинг готов. Накрываю пленкой пищевой и убираю в сторону. С помощью белого красителя у меня здесь диоксид титана разбавлен водой. Я задекорирую детальки. Возьму одну маленькую насадку номер 15, открытая звезда, и начинаю сборку. Начинаю с самых больших звездочек и укладываю вот наискосок. Высота елки без верхушки у меня получается 19 сантиметров. Осталось задекорировать. Я с помощью этой же насадки сделаю такие, как иголочки, на каждом пряничке. Сверху у меня будет золотая звезда, поэтому сухим кондурином плотное золото я покрою пряничек. Добавлю бусинок. У меня есть вот такие серебристые и нейтральные жемчужного цвета. С помощью кандурина «Жемчуг» передам блеск. И еще у меня есть вот такие блестки пищевые. Сверху посыплю немного блестками. Переношу елку на подложку. Очень красиво она переливается вообще. Такая классная елочка получилась. К сожалению, я не успела отснять при дневном свете. Получилась только пара фоток. Я их вставлю в конце видео. Она шикарно переливается. Это отличный подарок на Новый год, как знак внимания, так и к праздничному столу. Тоже будет очень актуально. Ее можно хранить до двух месяцев, поэтому делайте, готовьте заранее и потом просто поздравляйте родных и близких. Ее можно упаковать в коробочку, в контейнер. Упаковка может быть абсолютно любая, на ваш вкус и цвет. Так что, кому идея понравилась, была полезна, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, с наступающими праздниками новогодними. Будьте здоровы! Пока-пока!